Друзья, всем привет! С вами Сергей. Совсем недавно была большая распродажа в китайских интернет-магазинах. И я для своей мастерской тоже приобрел несколько полезных приспособлений. Сегодня уже пришли первые посылки. Есть интересные экземпляры. И хотелось бы поделиться с вами. Возможно, кому-то будет интересно. Ссылочки на весь товар я оставлю внизу под описанием. Ну а мы начинаем. Итак, первая посылка это вот такой вот автоматический заклепочник. Для шуруповерта давно уже планировал приобрести, а здесь как раз хорошие скидочки были. И приобрел. В комплекте идет сама насадка, ручка. В ручке также имеется три запасных губки зажимные. Я их снова установлю в ручку. Ключ с различными насадками под различный диаметр заклепок. Инструкция. И небольшой комплект заклепок. Четверки. Ну и давайте соберем. Собирается довольно-таки легко. Берем ручку и помещаем на наше приспособление. Затягиваем. Все, устанавливаем шуруповерт, и можно пользоваться. Так, Ставим нашу насадку, затягиваем. Я выставил первую скорость. Устанавливаем заклепку. Реверс включаем по часовой стрелке. И нажимаем на курок. Две секунды, и мы заклепали включаем реверс в другую сторону и достаем заклепку также есть здесь защита так называемая для дураков его невозможно сорвать то есть если мы будем постоянно нажать на курок он не сломается также и в обратную сторону Ну и давайте теперь попробуем заклепочник в деле на трубе. Друзья, как видим, заклепка происходит качественно. За считанные секунды мы заклепали три заклепки. Вторая посылочка пришла вот в такой коробочке. В ней, как видим, идет вот такой кейс для обжимания проводов. И здесь у нас находятся сами клещи. Вот как они выглядят. Набор тоже достаточно большой. Идет маркировка, то есть есть большие, маленькие. Для моей мастерской этого будет вполне достаточно. Я думаю, на очень на долгое время мне их хватит. Ну и давайте сейчас попробуем в работе, как все это работает. Так, зачистил провод. Теперь подберем подходящие гильзы. Берем вот эти. И одеваем их на провод. Теперь берем наш обжимной пистолет и нажимаем. И вот что у нас получилось в итоге. Провод обжат первоклассно. Вот такие вот клещи, ссылочку на них оставлю внизу под описанием. Так, ну и последняя посылочка. Не хотела распаковывать, показать в каком состоянии пришла посылка, но весь товар внутри оказался целым невредимым. Итак, что же здесь находится? Сверху мы видим комплект вот такой ленты. И вот сама приспособа. Сейчас мы достанем. Как вы уже догадались, это такой небольшой мини-гриндер для ушей. В пакете идет комплект лент они различной зернистости от самой мелкой до самой крупной для начала этого думаю вполне будет достаточно ведомый ролик ну и давайте поближе рассмотрим наш мини гриндер сделаем кое-какие замеры а диаметр роликов 23 миллиметра Толщина вот этого столика у нас получается 3 миллиметра. Толщина вот этого столика у нас получается 4 миллиметра. Толщина самой станины тоже 4 миллиметра. Вот это тяга регулировки ленты. 10 миллиметров так что нам нужно еще измерить давайте диаметр измерим но ну, здесь уже винт немножко подтянутый сейчас посмотрим сколько здесь 42 миллиметра ну и толщина основания 4 миллиметра также находится два отверстия чтобы крепить наш мини гриндер столешница регулировка ленты производится вот этим винтом винт ослабляем ролик опускается закручиваем ролик поднимается ну и давайте попробуем устанавливаем УШМ и попробуем в работе УШМ я взял с регулировкой оборотов думаю это самый оптимальный вариант так как видим все встало довольно таки ровно и затягиваем наш винт. Итак, поставил ведущий ролик. Здесь стоит сказать, что при заказе этого гриндера нужно указать, какая резьба на ролике вам нужна. Потому что у них бывает два вида резьбы. Либо М10, либо М14. В нашем случае нужна резьба М14. Ну и давайте попробуем, оденем ленту. Ленту взял крупную, 60-ю. Давайте установим. Да, сразу хочу сказать, что пружина очень тугая. Все установил. И сейчас сделаем пробный запуск. Нужно будет регулировать винтом положение ленты. Как видим, лента уходит. Все работает. На первое время закрепил струбциной наш мини-гриндер, затем уже, когда определюсь с местом, прикручу его на винты и сейчас попробуем поработаем с деревом. Как видим, с деревом справился Ноура. Оборот выставлял почти самые минимальные. Есть у меня гвоздь. Давайте попробуем еще поточим гвоздь. Как видим, с металлом тоже справляется. Для мелких работ будет, думаю, самое то. Как видим, с металлом тоже справляется на ура. Для мелких работ гриндер будет незаменимым помощником. Друзья, вот такая небольшая подворочка сегодня получилась. Я думаю, для многих будет данный инструмент полезен. Мне больше всего понравился вот этот мини-гриндер. Он очень компактный, удобный. Единственное, я бы, конечно, рекомендовал использовать его с УШМ, на которой есть регулировка оборотов. Также есть дополнительные ленты. Даже вот этих в комплекте, я думаю, хватит на очень долгое время. Но также можно и по отдельности купить данные ленты различной зернистости. Также удобен вот этот автоматический заклепочник для шуруповерта, Особенно если вы много клепаете, он будет незаменимым помощником. Ну и также понравились вот эти обжимные клещи для проводов. Работать теперь стал намного-намного удобнее и быстрее. Да, я не часто работаю с электрикой в мастерской, но все равно теперь эти задачи будут выполняться в разы быстрее. Ссылочки на весь товар я оставлю внизу под описанием. Ну а мы на этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!